Итак дорогие друзья мы закончили наш проект наш с Максимом проект международный карантин в котором мы показали вам страны мира о том где наши земляки рассказали о том как проходит карантин в их стране у нас это был китай у нас это была монголия мне очень понравилось мама монголия и китай очень понравились меры поддержки в канаде девушки из Европы, Испании, из Италии тоже очень хорошо выступили. И это вот заключительная передача с Натальей Альдаевой. Но, ну, а, дорогие друзья, спасибо вам то, что вы нас смотрите. Еще раз убедительная просьба. Если вам это интересно, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Мы их смотрим, мы их читаем, мы на них отвечаем. Нам приятно наладить с вами обратную связь. Ну, а сейчас, ну, а теперь, дорогие друзья, мы возвращаемся нашу передачу, передачу разговора о политике. Начнем делать ее дальше, ждите интересных гостей. Спасибо вам. Наталья, здравствуйте. Mm. Наталья, вот спасибо вам, конечно, за то, что вы отреагировали на мою просьбу рассказать о проведении карантина в Нью-Йорке, да, в Соединенных Штатах, а именно в Нью-Йорке. Но прежде Знакомясь с вашими страницами в социальных сетях, я увидел то, что вы не унимаете очень активную деятельность. Именно вы ведете страницу да, в Инстаграм, в в Америке и на Фейсбуке. И я так понимаю, что у вас это общественная деятельность, да? мне, мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали о себе, почему вы этим занимаетесь, для чего вы этим занимаетесь. Я всех приветствую из Нью-Йорка. Меня зовут Наталья, фамилия моя Альдаева. Я в Нью-Йорке проживаю уже 7 лет. Восьмой год пошел. Я живу непосредственно в Нью-Йорке, в Нью-Йорк-Сити. Мой район называется Стэйтен-Айленд. Что хочу сказать по поводу моей деятельности. Это абсолютно не деятельность, это абсолютно то, что требует моя душа. И я делаю то, что мне подсказывает сердце. Я, когда приехала в Нью-Йорк, у меня была такая… мне так хотелось, ну как бы Калмыки не очень а, сильно между собой, как сказать, и, а, ну, все мы общались, но не было общего ни чата, там, ни группы, вот. и я решила организовать это дело, хотелось, чтобы мы были все вместе, и многие приезжают, у них возникают какие-то вопросы, и они не знают, у кого это спросить, стесняются. Ну, как э, обычно, человек, приезжая в новую местность, ему э, очень трудно пойти сделать первый шаг. Незнакомым людям, там, спрашивать у прохожих у кого-то. А многие из нас, все приехав сюда, сделали первые шаги уже, и уже имели опыт. И хоть, очень хотелось, и до сих пор хочется мне, чтобы вновь приехавшие сразу получали массу хороших советов, полезных советов, которые и чтобы они не делали ошибки, которые совершили мы. Я противник того, что многие говорят, вот я приехал, извините, поел своего тюрьма, вот пусть тот человек тоже пройдет через это. Нет, никогда в моей жизни мои знакомые, мои родственники, если они приезжают в Америку, они через это не пройдут. Все, что я знаю, любой информацией, какой я обладаю, я все это, всем этим поделюсь. И очень рада, что многие наши земляки такие же отзыв, отзывчивые, все идут с радостью, э, на помощь приходят, э, просто добрыми посылами живут. Чисто по-человечески. Я не буду говорить, что это именно по-буддистски, не буду это подчеркивать. это просто по-человечески. Это просто наше воспитание, то, что дали нам наши родители и то, чем отличается, особенно Калмыкия. Мне приятно, что, э, допустим, я иногда бываю в Бруклине, и мне говорят, что... Когда спрашивают, кто ты по национальности, я говорю калмычка, они говорят, вот я знаю такого-то там парня, там, допустим, да, он такой классный, он умный, интеллигентный, добрый, ну это очень приятно, не знаю, как для других, я вообще человек очень эмоциональный, поэтому любое слово, доброе слово по отношению калмыка меня возносит на седьмое небо, вот. и я не хочу сказать, что я какой-то там лидер, это я, Просто занимаю ту позицию, которую я хочу. Я занимаюсь то, чем я хочу заниматься. И а, некоторые люди есть, которые иногда там бывают, обижаются, что им чем-то конкретно там, материально не помогли. Потому что многие думают, что якобы я сижу на зарплате от каких-то там организаций. Я не знаю, какие могут организации планировать зарплату. Это все а, добрый посылок от души. Хочется просто помочь. Я всегда помогаю. Если я увидел какую-то информацию в интернете, я ее скидываю нашим, чтобы они тоже прочитали, потому что вдруг они это не видели, вдруг они это не знали. Если одному человеку была полезная статья или мой пост, я очень рада этому. То есть можно сказать, что то, что ваши аккаунты являются... Определенная площадка да, для калмыцкого землячества, для, для единства, для объединения. Да, некоторые люди обращаются ко мне, если нужно что-то там поместить такое, потому что как бы читает меня много людей, и в принципе не, не потому, что там я как какая-то публичная личность, там я, я против этого термина абсолютно, просто я живу здесь в Нью-Йорке, и я практически каждого калмыка знаю лично. Получилось, что с кем-то я училась в школе, с кем-то мы учились там в другом месте, где-то мы работали вместе, половина из них мои родственники. В общем, кто-то родственник моих братьев, кто-то знакомый от классика, моих братьев, сестра. В общем, как всегда у калмыков кто-то кому-то родственник. Поэтому большинство из наших земляков я знаю лично, и мне это не трудно. И все они оказались в Соединенных Штатах, да? Да, я очень этому рада. Я сама, допустим, выпускник 12-й школы, и с нашей школы непосредственно здесь очень много людей, с которыми я выросла вместе. Это очень приятно. Ты приезжаешь сюда, не как, знаете, приехал там, и ты никого не знаешь. А получается, ты приезжаешь и попадаешь в круг своих знакомых. Ты не ощущаешь здесь такого одиночества и там, безысходности, потому что всегда есть кто-то рядом. Поэтому я хочу, чтобы любой другой, кто приехал, и у кого нет здесь знакомых или кого-то, мы всегда придем на помощь. Поэтому я лишний раз помещаю посты в соцсетях, чтобы они не боялись ехать сюда. Если есть возможность, конечно, так нельзя говорить, но то приедет, добро пожаловать. Вы являетесь организатором каких-либо мероприятий, там, праздников, ну, национальных имеется в виду? Да, я являюсь организатором, стараюсь проводить. Особенно мы стараемся делать и гамсары это обязательные наши праздники национальные, которые мы все ждем и все готовимся к этому. Наши девочки, там, мальчики шьют костюмы национальные, готовят номера с детьми. Мы стараемся найти помещение какое-то, арендовать его, пригласить туда людей, придумать какой-то хотя бы сценарий. Я непосредственно, что я умею, это работать языком и работать руками. Руками я могу только ну, заниматься выпечкой, кухни. Я очень люблю готовить, поэтому для меня не проблема приготовить там для 40-50 человек. Это, потому что как бы калмыцкая черта – это пригласить человека в гости и угостить его. Это самое первое. Накормить человека нужно. Спасибо а вам я благодарю вас. Вы очень признательны за такую деятельность, за то, что вы в Соединенных Штатах объединяете калмыков, не забываете про наши национальные традиции и обычаи, то, что вы проводите такие коммуникации. Спасибо вам. Наталья, вот этот наш проект, а Максим, Максим, а наш, наш проект с Максимом вообще посвящен коронавирусу, да, COVID-19. Ну, вы уже знаете, то, что мы проводим такие коммуникации да, с другими странами. И давайте начнем. Первый вопрос такой, как американцы, ну, как обычные жители, вы, как отнеслись э, новости э, о том, что в Китае карантин, как начали люди готовиться, верили ли, не верили ли, как, как работали магазины, там, аптеки, те же, ну, те же маски да, и иные средства защиты. Мне бы хотелось, вот, чтобы вы с этого начали нам рассказывать. Ну, вы знаете, допустим, лично меня коснулась весь о коронавирусе, таком, как бы, что он пришел, как говорится, на порог, да, только тогда, когда я получила сокращение на работе, меня уволили с работы. А так, в Нью-Йорке первый заболевший у нас появился 1 марта. Хотя сейчас, по последним данным, говорят, что еще в феврале, скорее всего, были, может быть, даже человек. 10 тысяч, наверное, где-то были, как-то а, ну, как проскользнулись, ну, как не было информации а, по медиа-сетям. А, первый заболевший у нас был 1 марта официально, это была женщина, которая прибыла из Ирана, насколько я помню. И вот она и ее муж, они были с коронавируса. ну, как бы, это было в Манхэттене. Я живу в Сейтеннаде, я прочитала эту новость в, в новостях, просмотрела это в телеви по телевизору, и ну, как бы, пока не касалась нас никак. Где-то там, да, Манхэтта не заболел. Мы по-прежнему по работали в том же режиме, ходили в масках, пока еще не было никакого такого оповещения, предупреждения от, департамента, чтобы, от государственного департамента, чтобы мы носили маски или что-то такое, такого еще не было. Буквально через несколько дней, наверное, через э, не 10, наверное, когда уже число инфицированных выросло, там, стало исчисляться там, десятками э, и сотнями уже, тогда уже, конечно, у нас ввели карантин с 10 марта, закрыли все школы, прекратились занятия, они перешли на... 10 вот, непосредственно э, у меня, где я работала на моей работе, э, нас закрыли 13 числа, и с 13 числа практически э, весь коллектив э, у нас сидит э, без работы. Кто-то подсократился, кто-то уволен. Я оказалась в числе уволена сотрудника. Почти, почти, уже, и в данный момент как бы, нет возможности пока устроиться на новое место работы, потому что э, у всех карантин не проводят собеседование. Единственное, что они принимают резюме и говорят, что как закончится карантин, будут проводить интервью. Вот. Маски мы начали носить, ну, наверное, числа вот после 8 марта. 8 марта мы все активно а, отмечали, как положено, русскоговорящим, поздравляли друг друга, нас поздравляли, а, ну, как бы своих родных мы поздравляли. Вот. А После 10 конечно, мы начали уже паниковать потихонечку после того, как люди начали закупать все товары в магазинах, в первую очередь туалетную бумагу, в первую очередь туалетная бумага. До сих пор я не знаю, какую какой целью она закупалась, для чего она закупалась, для чего она закупается до сих пор. Вот люди имеют просто тонны этой бумаги, но все равно они ее покупают, покупают и покупают. Я думаю, что они, может быть, это, не жили в Советском Союзе, и они не знают, что можно пользоваться. Честно, не знаю, для чего это делается. Ну, что еще сказать, что общественные места, да? Общественные места, да, вот закрылись, как только объеме карантин. Стойте, Наталья. Что-то у меня звук плохой. Давайте сейчас это прослушаем. Первые эти 10 минут. Хорошо? Я вы, выключу. Наталья, вот вы сказали то, что вы были уволены в связи с коронавирусом. Да? У нас в России, например, Путин объявил, что ну, объявил о самоизоляции, и люди, кто работают на государственных и муниципальных ну, должностях. Они ну, как, все, все ели дома, но при этом у них сохраняется заработная плата. Какая ситуация у вас? Почему именно вас уволили? Здесь поподробнее можете рассказать? Ну, получается так, что сейчас работать могут, конечно, те люди, которые могут работать удаленно через компьютер, на телефоне, допустим, те, кто работали операторами. Они сохраняют свое рабочее место, работая из дома, потому что... Нужно было соблюдать режим самоизоляции. И, и, к этим, ну, и к этим специальностям работникам относятся те, которые работали в офисах на компьютерах Они также и работают удаленно, получают зарплату, работу они не теряли. Потеряли работу в основном работники сферы обслуживания, это многие магаз, магазины сократили работников, многие а, а, таксисты, там вот, а, доктор-офисы тоже сократили. Я, я даже не знаю, ну как бы практически э, каждая, каждый офис, наверное, понес э, урон, потому что сокращения пошли повсеместно, потому что э, сократилось количество посетителей в всяких в общественных местах, рестораны закрылись, естественно, э, стадионы большие, все-все э, ну, э, организации, общественные места. Меня сократили, потому что я работ, была работником «Фронтест», как бы и непосредственно я работала, мы оказывали социальный сервис для пожилых. Пожилые сейчас все сидят в заперти. Им запрещено выходить на улицу, запрещено посещать магазины. Они могут ходить в магазин только в первые часы открытия утром. Допустим, магазин открывается в 10 часов, в 9 часов пожилые могут посетить этот магазин с 9 до 10. После десяти могут не пустить пожилого человека не потому что, как некоторые пишут в интернете, наши русскоговорящие, что типа там такие вредные стоят и не запускают в магазин. Это не потому что вредные, а в целях же безопасности для этих пожилых людей, потому что они могут туда зайти и заразиться. А то есть для людей пожилого возраста государство определило время? Да, есть определенные часы посещения магазина. То есть, а, а другие люди туда в, в, в это время не нет, ходят? Нет, запрет. это именно магазины, которые ночью прошли обработку, дезинфекцию. Вот они в 9 часов открываются, запускают пожилых людей старше 65. И в 10 часов уже они открывают ворота для двери, для простых ну, обывателей, для местных жителей любого возраста. Очень хорошая идея. Да. Как... как... Вы сказали, что были закрыты общественные места, вот, что стадионы, площадки детские работают сейчас? Люди ходят туда или нет? Нет, все, все закрыто. Большие стадионы, вот, допустим, большой э, теннисный корт, ну, по-моему, национальный теннисный корт называется, он в Квинсе находится, он закрыт, и там размещен как бы как полевой госпиталь. Там оборудованные места для помещения э, инфицированных э, больных. 19. Есть еще некоторые стадионы. Ну, вообще все стадионы закрыты. Все стадионы, все общественные... Я имею стали. в виду, спортивные площадки, детские площадки. Вот во дворах, вот они... У да, у нас называется Playground, где дети играли. Они специально оборудованы горками, там всякими, вот, вот. Э, да, всякими построениями такими детскими, где дети могут развлекаться, качели, там все. Вот такие вот. Все это закрыто, все закрыто, туда невозможно зайти, и это довольно-таки печальная картина смотреть, что бедные дети маятся в домах и не могут пойти играть. Ну, это вынужденная мера, конечно. Площадки а вот закрыты, парки закрыты большие, все в Манхэттене, все это э, закрыто. У нас, допустим, в Стэнтен-Анаде у нас э, парки открыты, потому что как бы, мы относимся как частный сектор, знаете, как вылезти, ну, как деревенька такая, потому что у нас мало людей, в принципе, и даже если мы захотим выйти погулять, у нас будет дистанция там не то, что 6 фит, у нас будет там 6000 фит, потому что, ну, очень мало людей, и мы выходим, слава богу, можем выйти на набережную погулять, потому что наша набережная протяженностью как минимум 6 километров, и на расстоянии там 200-300 метров мы находимся друг от друга, поэтому слава богу мы можем погулять Да, да давайте уточним у вас объявили карантин или объявили ЧС, ну, чрезвычайную ситуацию режим ЧС? но именно я насколько знаю это называется как карантин в некоторых средствах масса информации говорят что это чрезвычайная ситуация но это поначалу было конечно рекомендованный режим самоизоляции чтобы мы оставались дома но потом, когда люди, как всегда у нас люди, ну, любят же не слушать, не прислушиваться к тому, что рекомендуют, вот, поэтому объявили карантин и закрыли все организации общественные, все компании прекратили работу и всех заставили сидеть дома. Было такое объявление, что, допустим, после 6 часов вечера не должно быть никого на улице, но это не было такого, как, знаете, кино показывают, там в рупор объявляет комендантский час, никому не выходить. Ну, это как бы прозвучало как рекомендация не выходить вечером. Ну, и люди соблюдали. Непосредственно, где я живу, в стейт аналоге, у нас законопослушные люди. Я знаю, что Бруклин славится у нас тем, что там много живут тоже наших соотечественников, которым, как бы, бывает, иногда игнорируют они всякие там указы. Вот. Ну, нас вот наши деревни соблюдают. Много ли вот, людей, которые были подвергнуты административным на наказаниям определенным? я знаю то, что там предусмотрено на наказание, вплоть, вплоть до уголовных, да? Штрафы. Но наверное, а... ш... штрафы непосредственно появились только недавно, потому что э, очень с, э, напряженная ситуация начала наблюдаться пару недель назад, когда э, Стало очень много заболевать людей, много инфицироваться. Поставили такой штраф от 250 долларов до 500. Если ты ходишь без маски в общественном месте, то подходит полицейский, штрафует. Вот я, допустим, на своем личном примере, мы гуляем по Бордволгу, там ездят прямо полицейские машины. Буквально каждые 5 минут по набережной, по там, где по пешеходной дорожке, где ходят пешеходы, там ездят полицейские машины и наблюдают, кто ходит в маске, кто не в маске. Сначала они подходят и как бы рекомендуют надеть маску, либо покинуть общественное место. А, ну, если человек не слушает, тогда уже, конечно, наказывают. Ну, естественно, лояльно стараются относиться, как бы сначала предупреждают. Если человек агрессивно относится, то, конечно, в грубо форме, если общается с полицейскими, начинает там кричать, то, естественно, они штрафуют, потому что если... Человек не согласен соблюдать правила, которые установлены для всех. И мы должны все их соблюдать, чтобы остаться живыми и здоровыми. Вот они их штрафуют. Есть у нас такая ортодоксальная община, ортодоксальные евреи Ишиба Шиба называется. Вот они, грубо говоря, плюют на все правила, на все рекомендации, на все запреты. Они продолжают собираться в синагогах, там какие-то проводить свои собрания, там занятия для детей собирается детей вплоть до 30 человек и они без, без масок абсолютно и вот именно они самые главные нарушители этого режима, который требует наше правительство и очень много среди них заболевших, очень много и как раз таки от них очень много идет процент заражения их не штрафуют что ли? Ну, их штрафуют, гоняют, там приезжают, вот недавно умер у них раввин, и они собрались в одном месте, там стоили 200 человек, стояли плечо к плечу, огромная толпа, и им было наплевать. Ну, я, конечно, понимаю, что жалко человек, умер там, да, как бы хочется проводить его, но у многих людей родственники поумирали, родители, дети, и никто не вышел, потому что это в целях безопасности, нужно включать здравый рассудок. А они вышли там, его проводить последний путь, все собрались на улице. там. Ну, была, была ужасная картина. На самом деле это очень неприятно, потому что мы стараемся соблюдать режимы э, самоизоляции, ну как бы держать дистанцию, не подходить друг к другу, да, а даже к своим родственникам. Вот, я не могу к своей сестре поехать, к своей тете в гости, потому что я прежде всего думаю о том, чтобы э, о их здоровье, о их безопасности и о своей тоже. А они как вот относятся? Что было в Манхэттене, вот эти вот э, военные машины, да, бронетранспортеры, я так, как мне объяснили, что люди там, в Манхэттене, в Нью-Йорке, уже до, до, до того, этого находятся в тяжелом психологическом состоянии, устали сидеть в четырех стенах и хотели выходить на митинги, там, шуметь, что-то такое. -то. Правда ли? Не, ну, естественно, мы все устали сидеть дома. Очень напряженная психологическая такая ситуация складывается для каждого. Для меня, например, тоже тяжело, потому что я каждый день просыпаюсь, и я знаю, что у меня нет работы, что я не могу себе обеспечить нормальную жизнь, какие-то свои потребности. Но я прежде всего я думаю о том, что я проснулась сегодня живой и здоровой, и слава Богу, живы и здоровы мои близкие, и слава Богу. Я не голодаю, в Америке с голоду не умрешь 100%, вот, но в Манхэттене пригнали туда, как бы говорят, что пригнали туда войска, а я была там с, с другом в Манхэттене несколько раз, и мы видели, да, там очень много военных, и, ну, естественно, правительство боится, что будут какие-то недовольства какие-то, но я думаю, что это прежде всего, прежде всего связано с тем, что многие фирмы, многие компании закрыты, и они, ну, как бы, вот по два месяца закрыто все. И люди боятся мародерства, что может случиться мародерство, грабежи, там, все это. Одна полиция с этим не справится. Поэтому подкрыли... В целях охраны общественного порядка. Да, да, в целях, да, в целях обще... э, охраны общественного порядка. Ну, как бы... И очень много бомжей, конечно, у нас, для них, как говорится, не законы. Почему-то им выделяют места, им предлагают заехать в шелтеры, там и питание, и все такое. Но, видимо, у них слишком хорошая жизнь наших бездомных, что они не хотят уходить с улицы в дома, где всего для них есть. По-своему кайфуют Да, да, ну, привычный образ жизни. А тут никого в Манхэттене нет, они как короли там ходят, знаешь? вообще ведут себя, ну, безобразно. Вот. Все здесь на равных правах, поэтому их никто не прижимает, никто нет. Они, если они так хотят, то... Мой любимый вопрос, ну, в принципе, для этого мы и делали передачу. Вот. Меры социальной поддержки. Да, давайте сначала поговорим о меры социальной поддержки непосредственно для, для, для населения, а потом вы нам рассказываете о мере социальной поддержки для бизнеса. Вот какие меры? Вот я знаю, да, ну все видели в интернете, Дональд Трамп объявил там 1200 долларов единовременно на взрослого человека и 500 долларов на ребенка. Да, Это, так понимаю. да меня... уже практически все американцы получили эту помощь. Это самый первый шаг такой, который для поддержки всех, кто пострадал, не пострадал. Ну, в общем, для всех такой Давайте... период. Давайте уточним это для тех, кто в 2018-2019 году платил налоги, да? Да, для тех, кто подал налоги, кто является законопослушным налогоплательщиком, для них отправили для всех. В эту группу входят и пенсионеры старше 65 лет, потому что они регулярно сдают налоговую декларацию, хотя они как бы не работают, но они получают от государства пенсию, квартиры, и вот за это они отчитываются ежегодно, что они э, получили пенсию столько-то, столько-то, но ну, как бы они должны показать, что они честно получили эту пенсию, и вот им идет там возврат в пределах 60 долларов, по-моему, ежегодно. Вот они тоже получили, вот, потому что у меня очень много знакомых, бабушек, дедушек, они все получили по 1200, очень довольны, потому что это очень хорошее подспорье. Помимо того, что они получают фудстэмпы, фудстэмпы – это а, государство дает 100% всем пенсионерам, ну, как бы, которые а, получают ССА, это социальное пособие, им дают фудстэмпы. Это 200 долларов, 180-200 долларов на каждого человека в виде талонов. Они называются талоны. Деньги поступают на карточку, и они этими карточками могут рассчитываться в магазинах, платить за продукты, только за продукты. Они не могут покупать какие-то там моющие, там, мыльное, рыльные как говорится, да, туалетную бумагу. Такое вот. Нет, не могут покупать, но продукты покупают на эту сумму. Ну, Наталья, но это уже было же до, коронавируса, до коронавируса. А, -а, -а, -а. Ну, а, это, а сейчас хочу... те, кто, те, кто потерял работу, те, кто потерял работу, тоже могут подать на эти фудстемпы и их тоже получать. Потому что доход... Потерял человек, и он идет, оформляется. Можно по телефону это все сделать, позвонить, и их начисляют эти деньги на карточку. То есть те, кто потерял работу, могут да. получить да. определенные пособия на питание, да? Так да, это? помимо того, что у нас есть фудбанки. Фудбанк – это как продовольственный банк Америки. Он снабжает, выдает сейчас еду практически всем нуждающимся. Любой человек может подойти к этому пункту выдачи, продуктов и получить. их. Ну, там бывает иногда очередь, надо немножко отстоять, но а, как бы любой человек может подойти и получить. В некоторых местах там требуют ID показать. ID – это как права, ну, на которых написано имя, фамилия твоё. А, но в большинстве пунктов просто подходишь и говоришь, сколько человек в семье тебе выдают еду, забираешь и уходишь домой. В эти фуд-наборы ходит обычно все, что необходимо а, вам, допустим, на несколько дней там, питания. Это какая-то группа, да, какая группа... Да, я один раз я пошла, да, и, э, на дня сходила. Вот. И до этого я пошла с одним дедушкой, он попросил меня помочь. вот, Мы стояли в очереди, там отстояли. Вот я встретила там пару, которые ну, наши русскоговорящие, впереди нас стояли муж женой. Они разделились, пока когда подходила их очередь. Вот, и муж говорит, скажи, что нас пять. Он говорит, я скажу, что нас пять человек, и ты скажешь, что нас пять человек. В общем, они вот два человека загрузили полную машину питания и уехали. Я против... не, не проверяется, да, тут да, да, да, документ? Они, говорят, да, они спрашивают, сколько человек в твоей семье? Ты говоришь, пять человек. Они говорят, пожалуйста, вот на пять человек тебе там пять коробок, допустим, еды. То есть, подтверждающий документ, там, справка о составе семьи Нет, не это... Нет, не нужно. Тот, кто нуждается, может спокойно подойти и получить эту еду. Это как продуктовый... Я, конечно, продукт. Все необходимое, да? Там? Все необходимое. Да, там есть крупа, там есть овощи, там есть томатный соус, обязательно, который любят американцы, а есть что-то мясное, есть молоко, есть сок, а есть, а, что там еще у нас входит? Ну, в общем, все, все что а, нужно, там разные, разные. А вот, Наталья, а вот, вот эти фудбанки, они работают ежедневно или в определенный день, там каждый, там, в неделю? Там? Как, они просто? работают ежедневно, вот, это, вот этот фудбанк Америки работает ежедневно, они развозят буквально круглосуточно, они развозят а, еду по всему Нью-Йорку, открываются пункты по всему Нью-Йорку. Допустим, я живу в State у нас на каждые 2-3 блока стоит такой футбэнк. Просто у них определенное время выдачи. Нужно знать расписание, когда туда можно подойти. И занять очередь, если большая очередь. Я знаю, что где-то в Бруклине там большая очередь. У нас не так большая, потому что у нас маленький городочек. Но занимать где-то за 15-20 минут очередь. Кроме этого, еще какие меры социальной поддержки? Вот давайте поговорим там про Кроме выплат футбанка, там. да футбанка, вот, вот, говори... аренда жилья, кредиты, ипотека, съем жилья. Вот, бы, бы, да, ну, вот, ну, вот. У нас есть громкая история, что а, владелец 18 билдингов в Бруклине отменил арендную плату на апрель месяц а, всем своим жильцам. вот Такой вот добрый души человек, а, дай бог ему здоровье на долгие годы, что он своим... А, Арендодателям дал а, такой вот отпуск, он понимает, что у людей нет денег, трудная ситуация, и в первую очередь нужно людям как-то выжить в этой обстановке, потому что это большой нервоз, когда у тебя нет денег платить за жилье, вот. допустим, мой лендлорд а, к такому числу не относится, они не дают, да, как бы, ну, это наши русскоговорящие товарищи, вот, но большинство а, людей а, арендат которые сдают в рент свои квартиры, они называются здесь лендлорды, они приходят сами к жильцам и говорят, мы понимаем трудную ситуацию, поэтому деньги отдашь, когда будут. Не беспокойся насчет этого, самое главное, заботишься о себе, о своей семье. Это есть. Выплаты по кредитам. Называется призинг рент, как бы они называются как бы заморозили рент, остановили его. Конечно, ты должен его оплатить, ну потом. Позже, потом, да? да? ага. ну, ну а те, кто, те, кто отменил, есть тоже те, которые отменили, Они говорят, не платил за апрель, за май. Такие люди тоже есть благородные. Отлично. Кредиты. Кредиты, да, кредиты, вот, допустим, у меня есть несколько кредитных карточек, и у меня нет сейчас возможности платить по ним. Я звоню в банк, и они а, замораживают тоже твой payment. Ну, как бы, ну, ты можешь в этом месяце не платить, в этом в следующем, три месяца они дают каникулы, кредитные каникулы, как бы грубо говоря, три месяца ты можешь не платить, через три месяца ты продолжаешь в том же режиме. Не, не ту сумму, которая накопилась за все эти месяцы, а как бы, ну, абсолютно три месяца ты не платишь ничего, на четвертый месяц ты платишь, допустим, минимальный там payment 25 долларов, как у тебя это и было. Если можешь больше, то платишь больше, но минимально нужно заплатить 25 долларов. То есть тоже заморозили ваши кредиты. Да, да, заморозили кредиты. И по ипотеке тоже выплаты. Практически все банки тоже сделали э, каникулы. Они как бы все это остановили. В этом плане это очень хорошо. Это моргич здесь называется, ипотека. моргич. Э, вот они остановили. Что еще? Может быть, я не, не могу спросить, поскольку не знаю об этом. Да? Я же не нахожусь у вас. Что у нас сделали? Так, про фудбэнки я сказала пособие да, про unemployment, про пособие по безработице. Сейчас очень большой процент безработицы, очень много людей осталось в безработке, в пределах. Сейчас, насколько я знаю, у нас биржа труда работает онлайн, все заполняют онлайн заявки на пособие по безработице. Здесь называется unemployment. Сейчас, насколько я знаю, говорили, что в пределах 30 миллионов подали заявки на пособие по безработице. Вот. И поставили. сейчас как бы сохраняется средняя... Как она выплачивается, это пособие, пособие по безработице? Это средняя зарплата, там, исчисляется, как-то, ну, калькулируется, там я не знаю, как точно, но примерно средняя зарплата берется, и плюс выплачивается еженедельно 600 долларов за то, что человек пострадал из-за пандемии, еженедельно 600 долларов выплачиваю. А вы подали нам на пособие по безработице? Вот вы именно, когда О, безработице. У меня, у меня э, особая ситуация, как бы, что я ну, как бы, работала на русский бизнес, там у нас э, особая система, что я, к сожалению, не получая ничего, никаких денег. А единственное, что я получила вот эти 1200 и надеюсь, что в следующем месяце тоже обещает, но ну, обещает не 1200, а 2000 выплатить, и тогда я смогу как бы, продержаться на плаву. А если бы вы работали не на русский бизнес, а на американский, Я, вы, это бы вы бы получали среднюю заработную плату и еще и 600 долларов. 600 долларов еженедельно за то, что пандемия, что мы пострадали от пандемии. Круто. Да, это очень хорошо. Ага. Вот. Потом есть работники, которые сейчас не прекратили работу. К ним относятся работники, которые проводят там... Ну, с, как они называются, необходимая профессия, да, правильно сказать. Первая – необходимости профессии, а, ну, которые, которые… Забыла, как это говорится, слово. Общем, работ... Обеспечивают условия жизнедеятельности. Все да, вот, которые не прекратили работы и они работают не отрываясь. Знаете, к ним относятся медики, работники торговли, такси. А, там те, кто проводит ä, про, интернет, там телефонные связи, там, у них очень много работы, да. Вот. Им обещают, им планируется выплачивать по 25 тысяч, насколько я знаю. Пока еще не закреплено это, но разговоры идут. Я думаю, что это и сделают, потому что они непосредственно в очагах опасности работают, они ездят по этим местам, где-то опасным, где. Это единовременная выплата или... Да, единовременная будет выплата. 5 тысяч долларов. Да. Это сейчас уже на государственном уровне это все обсуждается, да? Да. И вот еще, насколько я знаю, правда, я не знаю точно, но я читала в интернете, слышала по новостям, говорили, что те, кто как бы еще не имеет, не имеет документов, как иммигранты, нелегальные. Они якобы тоже могут получить по 500 долларов. Там, правда, я не уточнялась, какая процедура, там, но они могут тоже получить эти деньги. Отлично. Есть ли еще что рассказать по мере социальной поддержки для населения? Вот, И... Для пожилых непосредственно что у нас делается? Они живут в отдельных билдингах, в отдельных зданиях. У них же квартиры бесплатные. И Они в основном живут, допустим, там большие дома там на 500 квартир, да, и там живут только пожилые люди. Им запрещено выходить из дома, им от департамента привозится, от города привозят продукты и питание два раза в день. Завтрак и обед обязательно. Привозят и оставляют под дверями. Они открывают двери, потом забирают. Потом приезжают, выделяются автобусы. То, то есть независимо от того, он просит или не просит, им везут еду. Да, просто привозят, да. Просто привозят, просто, оставляют просто, под дверь. Просто потому, что он пожилой? Да, они знают, что эти билдинги в этих билдингах, в этих э, зданиях живут пожилые люди, которые не могут выйти, им запрещено выходить на улицу. Когда. И они привозят и оставляют под, под, под дверью каждой квартиры, оставляют, либо вешают на дверь пакетик, там находится э, завтрак, Обычно это какая-то булочка с кусочком нарезанной там или ветчины, или чего-то такого, что-то овощное, яблочко, там сок такое Потом на обед обязательно второе хорошее, там что-то мясное, супчик какой-то. Потом для... автобусы у них, чтобы поехать в магазин, они могут съездить. Автобусы для пожилых? Да. Для да, да. Они приезжают, и вот они могут, допустим, там автобус на 20 мест, и в этот автобус могут сесть там 5-7, и они едут в магазин. купить. Вообще для меня непривычно это слышать, я немножко ну, так, так заботятся, потому что ну, я непосредственно работаю, работала с пожилыми, и мы созваниваемся, они мне все рассказывают, и каждый из них рассказывает, кому что привезли. Ну, им же сейчас заняться нечем. Благо, они умеют пользоваться телефонами, есть у них э, э, современные телефоны, они звонят друг другу по видео, там, вот я их тоже научила пользоваться видеозвонками, они звонят и показывают друг другу, что получили. Один получил там котлетки, другой получил отбивную там, ну, в общем. Э, но они все, все благодарны тому, что они в этот момент оказались в Америке, потому что там, в России, это было бы очень тяжело. Я, наверное, многие благодарны тому, что они находятся. Да, в... я, например, тоже, да, потому что в Америке с вот. выхода ты не умрешь никогда. В, я знаю, что в билдинге тоже вот, привозят, здания наши такие большие, там не только живут пожилые, а там ну, живут все. Снимают в аренду квартиры, там однокомнатные, двухкомнатные, студии. И вот там внизу, когда заходишь в здание, прям при входе, Многие, многие благотворительные организации привозят и оставляют просто еду в коробочках, там каждый приходит и смотрит, что ему надо, возьмет и забирает себе. Это как полка добра, да, у нас? Да, ну там, конечно, полка добра отличается. А... Там не полка, там шкаф, да, наверное? Там очень много коробок. Я недавно ездила с дедушкой за продуктами. Он Помимо того, что он это, ему в квартиру приносит, помимо того, что у них еще в лежит вот эта вот еда, он еще пошел, получил. Но это как бы я не осуждаю, потому что это как бы наша советская менталитет, надо побольше взять друг, друг, если что, там на всякий случай. Отлично. Что государство американское придумало для поддержки бизнеса? Ну, для поддержки бизнеса, а, бизнеса я бизнес. не так много обладаю информацией, точнее, не интересовалась. Но я знаю, что если у вас если у бизнесмена был банк -аккаунт, а в основном они есть все в банках, и они платили зарплату от этого банка, допустим, это Банк Америка или Ситибанк, э, они получают. Э, Payroll uh, Protection, такая программа есть. Uh, Payroll Payment Protection. Вот они заполняют заявку, что они сейчас пострадали от uh, пандемии, и им тоже выплачивают средний, выдают как бы, кредит такой, средняя зарплата, чтобы они могли, могли выплатить среднюю зарплату своим работникам. И uh, также можно оформить uh, кредит на поддержку их бизнеса, как бы, он беспроцентный, как бы, который говорят, что может быть потом проститься. И, ну, все так надеются, обычно так бывает, оказывается. Что и, и в Сэнди, когда был орган Сэнди, тоже такое было, что получали кредиты, а потом их государство прощает. Но здесь я как у нас, да, тоже такое есть, что ты можешь получить кредит беспроцентный на два года. Отлично. Еще что? Вот. для малых бизнесов, те, которые работали сами на себя, там, я знаю, там маленькую сумму, небольшую сумму, тоже среднюю сумму дохода выплачивают на, на бизнес. Сразу тоже все приходит на банк аккаунт сразу. Допустим, там, если ты получал зарплату, ну, сам на себя работал и получал зарплату примерно 1000 долларов в неделю, то тебе на банк аккаунт будет приходить примерно 700 долларов от государства, как бы поддержка. Наталья, ну вот, вот вы сказали вот про медиков, да, то что медикам и иным и иным гражданам, которые работают по тем направлениям, которые необходимы для для обеспечения жизнедеятельности, для, для, для обеспечения нормальной жизнедеятельности а. в, в, в городе. Там, планируют выплатить по 25 тысяч долларов. Да? А вот мне бы хотелось подробно остановить на медицинских работниках. Как ваши медицинские работники там, справляются, как, как они, в каком режиме они работают. Они там находятся там, или они уходят, приходят на, на, на работу, или там находятся там им ну, по 14 дней. Да? Как, как у нас обязательно срок для изоляции. Если вы знаете, расскажите нам, пожалуйста, нашим подписчикам об этом. Но сейчас самая сложная работа, конечно, у медиков. И я вот, например, сама лично каждый день молюсь на этих медиков, потому что это такая работа, это такой героизм, который они проявляют ежедневно и делают это так, так просто, как бы рискуя своей жизнью, чтобы помочь всем нам пережить это трудное время, они идут на такую ну, на передовую, реально они идут на передовую, продвергая свою жизнь и своих близких опасностей, чтобы помочь другим. Ну, они работают как бы, конечно, очень много сверхработы, ну, как сверхурочной работы, у них их вызывают там вне смены. Там, и сейчас привлекают новых работников. Допустим, если в Нью-Йорке самое большое количество заболев... заболевших у нас, да, инфицированных, к нам привлекают travel медиков, медиков называется из других штатов, чтобы они приехали сюда и помогали. И тогда им дают зарплату, предлагают зарплату вплоть там, до 100 долларов в час, насколько я знаю точно. 60 долларов платят точно в час, это, это, это и есть официально. И они приезжают сюда и помогают нашим медикам справляться с загруженностью всех этих госпиталей, и всех клиник. Рабо, рабочие смены у них, насколько я знаю, длится по, по 8 часов, но продлевают до 12, и... Им тяжело в плане того, что они вот одежде, одежды, которые нужно одевать, защитные костюмы, защитные эти маски, не сходить в туалет, спокойно не подышать. Как бы. Это очень тяжело, конечно. Они ну, весь день на ногах. ну Это очень тяжелая работа, очень тяжелая нервная. У нас у вот девочка калмычка работает, она говорит, что она постоянно успокоительна, потому что иначе она не уснет, потому что она видит очень много смертей, сталкивается с такими страданиями людей, что ну, очень трудно это пропускать через себя, потому что все-таки это тяжелое зрелище, когда ты... утром человек поступает ну, как бы тебе в отделение, а вечером уже его увозят, потому что он умер. Она говорит, что она держится только на успокоительных, а пока никаких выплат у них таких особо нет, она говорит, что как бы вроде бы тысячу какую-то там премиальную им дали, но, наверное, это будет в процессе этого решаться, я думаю, что их не оставят без премиальных, без всяких дотаций каких-то, просто это займет какое-то время, займет какое-то время, и я, думаю, я надеюсь, что все-таки эти 25 тысяч им будут платить то, что планируется, то, что вносится там на рассмотрение, что это поддержит все и им выплатят такие деньги. Конечно, со стороны жителей, тех соседей, которые живут непосредственно рядом с медиками, это очень все с благодарностью относятся к ним. Многие вот у нас, я, например, еду на машине, я вижу, что на дворах надписи, там всякие плакаты висят, и сразу понятно, что там живет медик, потому что их встречают с благодарностью, их отправляют с аплодисментами на работу, и они тоже это чувствуют, конечно, им это приятно, что люди ценят их работу, их жертвенность такую, как бы, возле госпиталей, я проезжала мимо госпиталя, там просто стоят люди, держат плакаты «Спасибо за работу», «Спасибо за заботу», «Спасибо за жизнь». А есть такие, как дизайнеры, ну, такие благодарные люди тоже, они делают большие, массивные такие буквы и ставят а, надписи возле а, всех наших госпиталей, возле а, тестинг-центров, там вот этих вот, а, у нас в сыкт есть, Uh, drive тру называется тест-центр, где можно подъехать на машине, заехать туда, пройти тестинг и уехать дальше. Такой, как скоростной Там Это тоже стоит. И, и, и вот протест. Это быстро он результат приходит? Или просто ты сдаешь и ждешь результата? Uh, результат приходит потом. Ты сдаешь просто сам тест, а результаты приходят потом. Обычно, ну, как бы звонят и говорят, что, допустим, ты заболел, и рекомендуют остаться дома и самоизолироваться две недели там, если будут. Конечно, сразу мало кого госпитализируют, потому что, сами понимаете, все госпитали забитые. Только если когда сильные симптомы, тогда уже нужно ехать в госпиталь. Потому что многие, те, у кого есть. Некоторые, точнее, вот, делают тесты, потому что просто подозревают у себя, что он есть. А на самом деле симптомов нет никаких. Это, ну, как говорится, там антитела хорошие, да, или как правильно, медицинские термины, я не знаю. В общем, организм борется, поборол а, эту болезнь, хотя человек это, видимо, в легкой форме переболел, незаметно. А те, у кого начинается одышка и температура, нужно сразу звонить, они приезжают, забирают, конечно. Очень большая группа риска среди пожилых, потому что они не могут бороться с этим. Их забирают практически сразу же в госпиталь. Там начинается повышенная температура. Отлично. Вот вы знаете, да, что Соединенные Штаты ⁇ это лид-лидер по числу заболевших по коронавирусу. Да, соответственно, больше, больше. И соответственно, и соответственно лид лидер по количеству летальных исходов. Это вот на сегодня... 1 миллион 200 тысяч почти 1 миллион 134 тысячи почти вылечены 161 тысячи и погибло 66 ну около 60 с лишним тысяч 66 65 886 плюс 400 плюс 745 я я знаю что в нью-йорке да было очень много снятей да. Как сейчас, вот на сегодня, как я знаю, вы в Италии там очень большие торговые центры, стадионы переделали пер под э, госпитали и не справлялись с моргиунами, вывозили тела. Ну, да, у нас стадионы многие сделаны, переделаны под госпитали тоже, как бы там больничные койки пооткрывали. И, ну да, умерших много, но я, так как я человек, как говорится, позитивный, я стараюсь за негативным не следить. Я стараюсь искать информацию, ну, точнее, конечно, когда открываешь интернет и видишь информацию, там умерло столько-то, столько-то, я это, ну, как бы, пусть не подумают, что я эгоистично, но я пролистываю эту информацию, я хочу выцепить глазами информацию, где человек, вы сколько человек выздоровело, что им хорошо, там, ну, как бы, стараюсь привлекать в нашу жизнь положительное, конечно, может быть, я не права, но я знаю, что очень много у нас умерших в Нью-Йорке, что многие морги, не справляются, но это, это, это жизнь как бы. Ну, конечно, то, что недавно передали в интернете, что возле одного похоронного дома в, в одном траке э, нашли несколько тел, там, и они лежали несколько дней, потому что их не захоронили, но это похоронное агентство оштрафовали, лишили лицензии, в общем. Э, э, это наказуется, конечно, наказуемо очень. Но, э, что показывают по телевидению, что якобы там огромные э, захоронения, там много людей, но в принципе это же заболевшие люди, в, в них же, как говорится, так и осталась эта инфекция, поэтому их хоронят отдельно, чтобы не было риска для заболевания, для инфицированных для, для других. Это во-первых. Во-вторых, очень много среди умерших пожилых людей, это люди одинокие, которых некому забрать на самом деле. Просто так получилось, что они именно в э, пандемии ушли, ну, Не смотрите плохие новости, будем надеяться на хорошее. Ну, чуть реалистом надо будет, то и то да. ну, я, вот, это я, это... я понимаю, да, я, я тоже это вижу, и я вот работала с пожилыми, и когда мне звонят и говорят, что э, наш мембер, наш член нашего садика. Э, Умер, это, я знаю из них лично каждого. Это до слез обидно, жалко их всех, конечно. Потому что тяж, тяжело, тяжело терять людей, конечно. Это тяжелый момент. И будем надеяться, что мы все будем благоразумны, что вот сейчас э, объявили, что планирует Нью-Йорк открывать 15 мая. Будем надеяться, что это постепенное открытие будет проходить так, как задумали наши власти. Все люди будут благоразумны, будут держать расстояние, будут ходить в масках обязательно, носить перчатки, держать дистанцию без всяких там рукопожатий, объятий, воздержаться от всего, от всего, от всего этого и чтобы ушел этот вирус, <coughs> пропал. Ну да, у вас вот я смотрю в Соединенных Штатах уже на, на, на спад пошел. Да, Там. у нас пошел на спад, у нас и реально пошел на спад. И довольно-таки резкий спад, и довольно-таки резкий и спад. И, допустим, у нас, в Финаладе, у нас за эти три дня, э, за сутки всего лишь по 100 э, заболевших. Хотя на той неделе еще было по 800 человек в день. Сумас, идти. Да, спасибо вам, спасибо вам. И вот традиционно... Хотел бы, чтобы вы нашим подписчикам, нашим зрителям пожелали что-нибудь из-за границы, тем более вы очень человек, который занимает очень активную гражданскую позицию, за сохранение наших традиций. Хотелось бы послушать вас. Да, дорогие друзья, дорогие наши земляки, все те, кто находится в Калмыкии, Спасибо вам, что вы есть, что вы э, держитесь там. Мы стараемся думать о вас, ну, помочь, чем можем. Это обязательно. Вот молодцы ребята, Санал и Макс, что организовывают такие эфиры. Это очень приятно, что вы тоже про нас помните, что мы тоже калмыки. Мы про это не забываем. Мы всегда стараемся собраться вместе, всегда быть вместе, поддерживать друг друга в тяжелые моменты. Не только в радостные моменты быть вместе, а в тяжелые тоже. Желаем вам всем крепости духа, здоровья, будьте все вместе, держитесь сплоченными. Все-таки мы, хоть и маленький народ, но мы гордые, умные, добрые, и мы выживем в этой трудной ситуации. Держитесь вместе, это самое главное. Вместе всегда легче пережить любое горе, любую беду. Но не забывайте соблюдать дистанцию, не забывайте носить маски. И те, кто может, поддержите, конечно, этих ребят, Макса и Сомнала, кто чем может, чтобы они тоже могли... Нашим людям Калмыкии. Я говорю, нужно сказать, чтобы люди оставались дома. У нас за последние три дня там прибавилось почти на 80 человек. Я знаю, что есть большой соблазн. Сейчас особенно идут майские праздники, хочется выйти на шашлыки, там, но... Сделайте шашлыки со своей семьей, в своем дворе, не выходя. И сделайте онлайн звонок своим близким, там, родственникам, с ними поговорите. А встречаться не нужно. Будьте дома, держитесь. Мы вас всех очень любим. Спасибо вам всем большое за то, что смотрите. И знал, что находите силы все это делать. В такое непростое время. Спасибо. Ну и вам спасибо, что отозвались. Все, до свидания. Пока-пока. Thank you.